не а -а -а. начинай мы подождем маринет да, маринет, маринет как обычно опаздывает ну и клоун, ты так давай типа сейчас... где маринет мой? сейчас я позвоню алло алло это э, ты где? я просто записалась в школу антонио вот ты где Говорю, записала школу Антонио, сейчас прибегу. Я тебе скину, я тебе скину, вот этот, в нашем чате скину. Школу Антонио тоже, записывай туда. Хорошо, давай быстрей. Школу Антонио. Это новая школа. Быстрее, для тебя стулок, Талия. О, Маринетта, у тебя есть золотые кексы? Садись, Маринет. Да я даже тортики Адриану, то есть нам всем... Мем -мем -мем. Так, все, тихо. Начинается Давай, премьера. Давай, Антонио. Тихо. Начнем с анекдотов. Коллеги. Что? Чо? Ничего не <свят> понял. Что сказал? <свят> <свят> <свят> тихо. Тихо-тихо, мужик <свят> выиграл в казиноме. Счастливый пришел до. Я тебя сейчас лап, я сейчас тебя прикладываю. Давай еще, заново, еще раз. Пойдем в казино миллион баксов. Счастливый пришел до. Жна... Дорогая, что случилось? Она У меня маму. Вот папе так по. Не смешно, не смешно. Не смешно. Фу. Фу, я не буду сидеть с такими. Помни... Кроасан сейчас Фу. тебя кину. Привет. Киви. Это киви, это киви. Фу. Фу. Ужас. Я ухожу. Давай это еще, еще. Я еще. Я Последняя шутка. Давай. Он, он что делаешь? Я она. Я на уроке физики. Он, а я на информатике. Она. Что как не прошу, так ты все время на информатике. Я учитель. Ха-ха-ха-ха-ха. ха а а не смешно. Ужас, ужасные шутки. Так, на тебе в лицо йогурт, йогурт, йогурт. Фу, теперь у тебя лицо белое. Так, все, уходим. Сейчас я спасу тебя, Адриана. Быстрее. Ну сюда, перебегай, вот сюда, скорее. Достойно вместе ты. Панциерь. Неужели? Ну все, как он, никто порывай. Не, не достали, Это ты. убери, убери. Леди Баг, осторожно. Он докоснулся до Леди -баг. Он не докоснулся О, до меня, Леди Баг, а ты лысая? Мне кажется, вы... галя... кажется... Галя... А, галя... а, вот. Убирай, давай. Что а, говоришь? Я да отвали, да почему до меня? Ко мне в дом не взял меня папа своим. накажет. Он не любит гостей. Отвали от меня, ты тупо. Отойди тупоголовый злодей. Не смей заходить в комнату моего отца. У тебя вообще разорвет просто на на бекон. Не смей заходить к моему отцу в комнату. А, я бы да мне пострать, на вас всех тут. Чат, идите. Нет, мне попался этот злодей. Да, да, да, бла-бла-бла, что там нужно? табель талисман А почему злодеи даже мозг? Почему мне запечатал еще не дал? А, пойду перезапечатал свой камень чудес. Депрессировать. Нет. Змея, ты такой тупая, бесполезная, я прям не могу. Я вам депрессировать. Надо поставить точку. Хупти. Нет. так ты все себе? равно в меня не попадешь ну, свой во всех попадаешь меня не можешь тоже ты, что ты, за... ты после... стрелять И вообще, я буду вот депрессия так. Нет, депрессия это не эмоция. Депрессирование. Это тоже не эмоция. Рушение. Это состояние, если ты не знал. Обхитрил систему. После дома. Никчемная, это только ты, издеотка, крашенная. Я заберу, заберу, ты талисман, ты будешь ходить с голыми... Что тебе выпало из шанса? Да, выпала кирка недорозвитая. Ну так, сломай эту дудку. Я ее сейчас как напрыгну, так... Суперкот, мне кажется, надо тебе использовать силу за... Или давай, давай. Не бесси меня! Получай! Раз! Стену Спасибо, сломал, что А вы уже изгнали? Я бегу, мне нужно просто было... Мне все нужно было просто воды. немного... Вы немного чё, времени. Молодцы. Какой пчелой? С лицой может быть? Ой, с лицой. Где кума? Вон она. Ну только я ничего не вижу. О. Ой. Так, получи. Пока-пока, да. пока, маленькая бабочка. Чудесное... Бла-бла-бла, чудесное... Получилось. Короче, все, я слишком бровь жилась. Мне нравится быть злой. Ты Убери. глупое создание, ты меня раздражаешь. А -а -а. Что это? Я не ел ничего. Я ел. А, а можно я заел? Ты а что, клоун, надо? А шалила, я тебе сейчас. Таэ! Да, мне пора. Ладно, все. А ты вообще дашь его черв? Мне пора. Ты вообще всё, ты прощай, не слышь? Я тебе школ Антонио сдам! Дожди его червь! Прощай, прощай Леди Бас. Куда прощай? Ты мне сейчас талисман пойдешь отдавать. А -а -а, я бидзибак, Я тебя из-под земли достану! <со> потому что я не должен ничего. Где ты без босса? Злое создание! Тебе с подземли достану! Ч ⁇ за? Я сейчас пойду, использую самый сильный камень, Я верну его! Суперкот! Талисман свой дал мне! Быстро плохое создание! Плохое создание! Алло! А талисман свой дал мне! Ч ⁇ видела? Забыла кто на районе? Я же собрать желайся, мне нравится будет! О боже. Ладно. Лягу. Ой. Прилягу. Прилягу. О. Давайте, На. я использую силу. Кексов. Расслабки. Иди сюда, психи Что произошло? Иллюзия. Это иллюзия была. Где Элди